Добрый день, Елена Львовна. Здравствуйте. Есть ли возможность изменить отношение людей к врачам-онкологам? Ну, не как к специалистам, которые внушают ужас одним своим названием, а как к тем людям, кто может помочь своевременно выявить болезнь и избежать беды. Конечно, можно изменить. Ведь среди наших пациентов не только те, кто страдает запущенной опухолью, а те пациенты, которые победили свою болезнь и приходят к нам просто на профилактический осмотр через год, через два, через три, через пять, через десять и через пятнадцать. Конечно, можно. Как часто надо проходить на прием к врачу-онкологу, ну даже если нет никаких симптомов настораживающих? Вы знаете, если человек у нас не наблюдается, и у него не подозревают наличие опухоли, не надо ходить к врачам-онкологам. Для того, чтобы регулярно следить за своим здоровьем, в поликлиниках существуют смотровые кабинеты, где проводят те исследования, которые позволяют выявить злокачественную опухоль на ранней стадии. Существует диспансеризация, где тоже по возрастам людям проводят определенные обследования для выявления наиболее часто встречающихся серьезных заболеваний. Не только онкология, сердечно-сосудистые, например, тоже эндокринологические заболевания. Существует отделение медосмотров, где люди проходят обязательные медосмотры при поступлении на работу или работая во вредных условиях. Там тоже им проводят определенные обследования, которые позволяют выявить опухоль, если она начинается. Насколько часто выявляют заболевания онкологического характера вот во время таких осмотров? Вы знаете, достаточно часто. И больше это смотровой кабинет, потому что там делают маммографию УЗИ молочных желез женщинам, а это ведь наиболее часто встречаемые опухоли. И кроме того, там выявляют рак кожи, это тоже самая часто встречающаяся опухоль. А на какие симптомы должен обратить внимание человек для того, чтобы он поднялся и пришел к онкологу? Что его должно насторожить? Значит, вы знаете, в первую очередь надо обратить внимание на свою кожу, нет ли там образований, которые изменились за последнее время, которые быстро выросли, резко изменили цвет, изъязвились, начали кровоточить, если изъязвление в течение месяца не проходит, то в первую очередь идут не к дерматологу, а к онкологу, потому что это очень похоже на рак кожи. Если женщина себя смотрит раз в месяц регулярно свою молочную железу, она найдет образование, которое меньше сантиметра даже. Это позволит ей пойти на обследование и к доктору. Если человек регулярно делает раз в год флюорографию, значит, соответственно, выявится опухоль легких на ранней стадии. И вот так, то есть надо заботиться о себе. Вообще дело, говорят, рук спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Поэтому если каждый человек не будет заботиться о своем здоровье, мы никогда не победим рак. А нужно ли родственников больных, у которых есть онкология, чаще проходить осмотр, сдавать какие-то дополнительные анализы? Вы знаете, ведь не все наши опухоли, они наследственные. Да, есть опухоли, которые передаются по наследству. Это, например, рак молочной железы, рак кишечника. Ну, не все даже виды рака молочной железы и кишечника, рак яичников. Очень часто это бывает, вот, знаете, семейные раки, они встречаются не так чаще. А вот вообще много злокачественных новообразований у родственников может говорить о том, что у вас снижен иммунитет. А вот пониженный иммунитет и способствует бурному росту измененных клеток, росту опухолей. Поэтому если в родне да, есть родственники, страдающие злокачественными новообразованиями, значит анализов нет универсальных. Да, говорят, что когда-то по капле крови в ближайшем будущем можно будет найти 30-40 опухолей, но нет пока у нас этого. Поэтому, зная, какие опухоли встречаются чаще, надо идти и обследовать органы, которые вот и являют эти опухоли нам. Молочные, большое спасибо, да. большое спасибо вам.